Можно ли зарабатывать на бирже обычному человеку своим умом, создавать доход, который со временем будет только расти, реальные деньги, не выходя из дома на канале самообучения трейдингу. Сегодня я покажу вырезку, как я продолжаю оттачивать свое понимание механики рынка, а именно реакцию цены на объемы. В своем понимании я считаю, что объемы являются основой механики, которые нужно уметь понимать. Если в машине есть педаль газа и педаль тормоза, и мы знаем реакцию машины на каждую из них, что на рынке такая педаль одна – это объемы, и необходимо различать, какие это объемы – тормозящие или толкающие. Уж если умудряются путать педали в машине, то что говорить о рынке? Напишите в комментариях, на что вы в первую очередь ориентируетесь в торговле, будет очень интересно обсудить мнения друг друга. Я сам учусь торговать, и моя торговля – это мои знания, наблюдения, выводы, ошибки, которыми я хочу показать. Есть ли смысл пересматривать множество каналов по обучению трейдингу, тратить уйму времени. Также вы можете подчеркнуть для себя принципы, которые я использую в торговле. Все обучающие видео хороши по-своему, с них я как пазл собрал свое понимание рынка и свою стратегию, которой я делюсь на своем канале. Подписывайтесь, здесь нестандартный подход к торговле, в которой я масштабирую сделки, развиваю тейк профит и стоп лосс. Переходите по конечной заставке в плейлист, где показано, как со временем, с новым опытом улучшается торговая система. Каждая новая свечка – это новый объем, который влияет на общую картину. Вот почему отодвинул стоп лост. Нужно различать, когда ты просто двигаешь стоп, надеясь на чудо, и когда ты понимаешь, зачем и почему ты это делаешь. сигналов на остановку цены не было, не ожидал такого движения, растерялся, испугался, в общем есть над чем работать. Присоединяйтесь, продолжаем самообучаться трейдингу вместе.